Нас чести, нашей не лиши, пуск путай ножной откровенной, толпа позором нас кремит, под ними знамя, правды вечной. Остротечной А в каждой Любви найдем О нет, нет Никто нас не сиренной Свободы Верних не решит Пусть плоть ловит За цепи древной И пусть тюрьма, тюрьма Ее страшит Но мы Седьмой порабощенной Любовь, и свободу да, да и а да, нашей не лишит пускай стражною от толпа позора нас кремит Под знамя правды вечной любовую злобу обовьем Исчезней Слави быстротечной А в же торжестве. Слава Бестротечной, А в торжестве любви найдем. Спасибо всем за внимание.